В общем, купил я, ой, нет, с той стороны, купил я табаку, семена табака. Сейчас попробуем их. Табак Amber Leaf, 1500. Пачок, конечно, очень мелкий. Ну вот этот землицы уже заготовил сейчас попробуем сажать еще оставим потом. Может с первого раза не получится, оставим потом. Так, о, еще Даша пришла. Даша, что ты тут помогать не будешь? Молодец. Так, ну что, вроде бы все. Теперь надо чуть, -чуть водичкой полить их, попробовать. Даша и Тиша. Ой, боже мой. Так, товарищи, давайте мы теперь закроем пленочкой, потому что вы можете что-нибудь повредить. Вот, закроем пленочкой. Так, Дашенька, отойди. Сегодня 10 марта. 10 марта. Посмотрим, что будет. Пусть будет так Пусть будет так 10 марта да. ну все будем ждать солнечная сторона здесь табак на ebay купил сегодня 24 24 марта 2021 года прошло почти две недели мы табачок дал всходы. Ну, что, будем ждать дальше, потом высаживать уже в гардене. Этот парник достанем, гринхаус. Все будет хорошо, я надеюсь. Ну, вот наш табачок. Сегодня 11 апреля 2021 года. Вот наш табачок какой. Уже надо попробовать рассадить его. Это первый раз буду делать. Посмотрим, что получится. Ах, Завтра папа открывает. Борис Джонсон сказал. Так, как делать? Ну, будем дружить. Первый раз такое делаю в жизни. не знаю, что будет. ставлю опять на окно. Ну вот, как-то так посмотрим, что будет. Не мастер я в этих делах. А вот такой вот у меня. Табаку. 11 апреля. Ну вот, 22 апреля. Табачок уже вот какой Подрос. Но просто прелесть. Попробуем его пересадить просто свободы побольше. Если вырастут, то вырастут. Мне тут 4 куста хватит для пробы. Потому что их очень Ну что? И что мне с остальными делать? Оставить пусть здесь пока земли доложить. Вот такая вот фигня Сейчас Водичку еще польем На всякий случай Что-то поставим опять на подоконник На окно, что-то оставим в парнике Даша Что там, дырка осталась одна Так, ну что, вот наш нас подлечек. Поставим сюда. На, оставим в тепереньке. Еще перец. И задел горький, сладкий. Помидоры. Тоже разрослись. А куда их? только по одному попробовал посадить Уже будет все нормально это Ирина траву какую-то ломает свою типа цветы это желтенький. да ну хорошо осень тоже приходит незаметно И вот тоже в сентябре хорошо. Сентябрь в Англии еще теплый. Надеемся. Ну, он будет теплый. Так, ну что? Ну, вот так, 22 апреля. Годка хорошая. Птички поют. Даша. Что ты там, Даша, делаешь? Ой, птица полетела. Даша. Куда побежала? Что там интересного? То что ты рассказать хочешь? Ну ладно. Будем ждать следующего. Ну вот, сегодня 17 мая 2021 года. Вот такой табак уже выпер в парничке надо рассаживать большие горшки помидоры также Вылезли хорошие уже вот перец Нет, еще помидоры общем, перец тут попробовали посадить в грунт табак Назад. Но его слезняки едят Ели так в первые же дни, что мало что остается от него Особенно вот здесь, все засранцы съели Ну посмотрим, так на некоторых еще ничего нормально в груди. Но слабо растет сыроватая холодная погода, это английская ну вот на этом месте больше солнышко бывает, не так еще слизняки его увидели. Надо будет здесь в горшке положить, оставить, может что-то будет. Вот такие эксперименты. Значит, напомню, 17 мая. Ну вот, 22 июля 2021 года у меня уже табак цветет ведь вот табак есть помидорчики заодно но в этом году помидорчики поздно созревают потому что в англию май был холодный такое что уже есть маленькие ну а табачок такой вот вырастает не знаю что получится будем дальше экспериментировать Сегодня 19 августа 2021 года. Табак вот уже такой, я не знаю, что он тут желтеет. Может уже пора пора собирать, рвать листья, сушить. Вот почему-то там около забора еще даже не растевел. Но посочнее листья, кажется. Вот такие дела. Помидоры тоже уже красные были. Вообще для Англии это нормально для нормального света это поздно уже помидоры так созревают уже давно должны созреть где -нибудь. в Латвии давно бы созрели ну, Вот такие дела цветочки такие вот не знаю надо будет сорвать и сушить обрезал некоторые листья с табака завязал как веники Повешу сушить посмотрим что будет дальше 3 ноября 2021 года У меня тут еще табак цветет Некоторые я уже собрал Сушил Тот, который был в озонах Он что-то уже все сдох То, что мог, то засушил А этот еще цветет Некоторые даже еще не расцвел я Не знаю, что делать Срывать с него листья не срывать Ну вот 2 декабря 21 года. Уже заморозки начались в Англии. А табак вот как растет. Ну надо будет срезать уже все. Лето кончилось в Англии. Ну вот, ну вот связал два веника. Пойду вешать. Там уже некоторые у меня сушатся. Вот повесил, повесил сушить, а тут у меня до этого висел сох. Вот, так что не знаю, что получится. Продолжение будет дальше.